Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем Лэрсуппер. Идем мы на плохую концовку, судя по картине, вроде бы. Или нет? А, это две рыбы, вот точно. У нас да, плохая концовка на подходе. У нас две рыбы нарисованы уже. Какой-то жуткий бардак вокруг. Как обычно, я же не могу нормально все пройти. Мне нужно все на плохую концовку. Чё? Ой, все хрустит. Ладно. Что? Переведите, пожалуйста. Что, если ничего не выйдет? Ну вот, да. Что если? О, ох, какая картина. Угу. Ну погнали. Че делать? Что? Не обращай на нее внимания. Так гуляет, смотрите, гуляет. А э! Так, а тут вот, чё, ничего? Ну-ка. Закрываем. Открываем. Закрываем. А тут что? Тоже что то как-то не очень. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну ладно. Ничего так ничего. Никаких записок? Вообще ничего? Ну ладно. Хорошо. Попробуем... Да возьмите, пожалуйста. Попробуем с этим смириться. Так. идем тогда дальше. Тут у нас детские рисунки. разбитое сердце, То есть мама, папа, и все плохо. Блин, интересно, что же там, когда хороший сюжет, хорошую концовку. Ай, и все рисуночки. Как это мило. Мило-задорно. Так. И ал алкашные бутылки. Так, я слышу удары. Э -э, пьяница. Э -э, что? Что? Эгоист. Селфиш. Да? Ну, ладно. И... Безумец! Успела прочесть. Всё. Ой, зарезали коньяку. Батя зарезал коньяку. На, Ой-ой-ой. Все, больше ничего не происходит? Никто не бегает? Что такое? Там женщина на коне? Охрененно. О, что-то открылось. Нет, right. так не пойдет. Попробуй еще раз. Не смотри What на меня то Что мы делаем, когда we не получается? Over. Пробуем снова. Ты ведь умеешь лучше. Садись. В этот раз мы нарисуем совершенство. Это типа он ее... Ну, издевался над ней, мучил. Типа, давай рисуй свою дочь. Это же дочь у нее. Правильно? Я правильно понимаю, что... Ну, погнали дальше, ладно. Так. <contextoji> вот такие хорроры я уже люблю. Это... Такое я люблю, да. О! И <directement> <Andreno> пошло, пошло, вот она. я могу дернуть, тут вроде это самое не дергается. Ну ладно. Мишка. <öffentlich> а, кол -кол колпак бегает. <клес> Эй, что это? что это? Погоди, какой сегодня день недели? Воскресенье? Хочешь сказать, что я... Тогда почему ты -то не пришла и не позвала меня? Черт подери, ты же знаешь, что я с головой ухожу в работу Ооо ну, типа он просрал днюху своей дочери Так, ну, зашибись, зашибись. Ну, ладно, ну, ну. Все как положено. По плохой, по плохой концовке. Так, распутье. Еще один мишка. Так, ну давайте. Ой-ой-ой. ай я... Ай, не... там крысы бегают. Слово бегают крысы. Как показывает практика, лучше не ходить туда, где бегают крысы. А что впереди? Ну-ка. Что это? Так, дверь с бантиком. У нас тут... А, а там... А, там ничего. Он мне просто показал, что тут коридор, он туда уходит, налево. Так, что у нас здесь? Ну, давайте, с самого нижнего давай. Опа. Дети в браке, руководитель по семейной жизни. Ожидайте неожиданностей. Повседневная магии родительской жизни. Новая книга Молли Пирс обязательно к прочтению тем, кто ожидает первенца и хочет создать счастливую и здоровую обстановку в семье. А, закажите сейчас и получите в подарок сборник мотивационных кассет. Сил хватит. Сейчас стоит часть 1 и 2. Сил хватит, да-да-да. Оно крутится там, что-то верчится? Нет? Не. Ладно, следующее. Что здесь? Здесь ничего. Давайте. О, еще одна. Это она на фотографии рисовала, да, когда мама типа беременная была. Она не крутится не. А, забрал себе ничего себе. Так, что тут дальше? Ничего. Все, Алис, ну пой. Стоп. Подождите. В смысле? Я ПЛАНИРОВАЛА В ДВЕРЬ ВОЙТИ! А, нормально. Чего? Что? Скрип. И все? Ага. А мы обратно уйти не можем? Так, это что? Это... Ладно. Это я. Это то, то, то, что у меня творится в голове. Это вот это вот... Э, что? что? Что происходит? Куда идти? Так, ладно. Там тоже нигде никаких проходов нет. но ну, пойдемте вперед. А, дверь с бантиком. Свет сразу такой... Кто это там ходит? Это что? А, это люстра. А, вот ботиночки. Боже милостивый. Ты что, купила полунивермага? Дорогая, ты же еще даже не знаешь, кто родится. Мальчик или девочка? Эти ботиночки мы увидели при входе, когда заходили. Так, рисунки движутся. Что-то будет. Опа картина была опа мы должны подойти что сделать что надо сделать ну-ка так ну на это я посмотрю так окошку подойти Там опять какая-то штука к этому окошку подойти Нет, ничего не происходит люстра валяется так что что сделать Не понимаю. Я тут что-нибудь могу посмотреть? Посмотреть, потыкать, поделать. Не, ничего. Выходим. Серьезно? Ну ладно. Раз предлагают. А -а -ха -ха! Ну, вообще прикольно. Прикольно сделано. Мне нравится. Там типа дверь где-то так ну-ка домик с солнышком так подожди открой о боже мой а? паршивые мыши яркие пятна крови волос а волос не мой где ножницы то есть ты себя это начал стричь сам себе парикмахер. Есть сам себе режиссер, а есть сам себе парикмахер. Лучше так и таким не заниматься. Дома, самим собой, не надо. Не надо такого делать. Никогда ничего путного не выходит. Так, все, выруливаем. уходим отсюда. Так. Тут большое сердце. Там дверь, но мы пойдем к сердцу. То что оно прикольное Оно, правда, разбитое, но прикольное Так, вот еще шашечка Так Это черная И куда ее? Черные все на месте А вот и белая так еще что-нибудь? Это что? Еще одна белая? Э! Ты снова победила! Sometimes Иногда я wonder, думаю, что не стоит бомб. даже начинать. Thing, Хорошо, battle. что мы не делаем ставок. What? Что? So что смешного? Ой, она улыбается. Но это, это хоро это хорошее это, это самое намек. Мне кажется, это хорошо. Если улыбается, значит, хорошо. Значит, сейчас, в данный момент, мы сделали что-то правильное, я думаю. Я, я очень на это надеюсь. То есть он ей поддавался в играх, правильно? Ну-ка. Ну ладно, пойдем. Пойдем дальше. А там дверь точно никакой нет? Мне почему-то было ощущение, что где-то дверь. Так, тут закрыто. Куда идти? Так, у нас две, д -д два этого самого прохода. Либо туда, в ужас, кошмар и жесть, либо сюда, да, я правильно понимаю? Это что? Ага, то есть тут нам даже пытаются дать какие-то подсказки что-ли, а я в них не въезжаю, что это все значит? Что это значит? О, о! Что? Любовь моя, ты меня слышишь? Да, слышу! Ну я что-то как-то это, немножечко запуталась, я не понимаю куда мне идти, что мне делать Опа. Под кустом голубиги. Ж голубики, что подле ручья. Жила утка и странную жизнь волокла. Как другие плескаться в реке не желая. Я тять вырывала чужие сердца, пожирай. <смех> Закрой, пожалуйста. <смех> Мы этого не видели. <смех> что это? А, это типа ей оторвало голову и туда, туда, туда, туда, туда. Так. А, хорошо. А там что? Там трешанина какая-то Давайте мы пойдем не в трешанину, я попробую а, Наконец-таки пойти не туда, куда я хочу И сюда я не особо хочу Значит возможно это правильный путь Вдруг А вдруг это реально правильный путь Цветочки Что ты дергаешься? Что ты рыпыешься? Ты смотри у меня. Мне кто-то шепчет. Ну-ка, отвернемся. Хоть. Ну ладно. А, болтают за глаза. А, вот оно что. Цветочки. Это уже интересно б твою мать. Еще один побег из курятника. Прикольно. Так. Ух. Бодрит. Так. Ага. Так, так, так, так, так. Кстати, вот, вот рисунки. Так. Что тут? Что тут? Что тут? Что тут? Мы можем это зажечь? Почему нет? Ну тут вроде сейчас более менее спокойно. Тут, конечно, картина летает, но.. Как-то, мне кажется, поспокойнее, чем обычно. Обычно у нас все плавает, что-то непонятное происходит. Так, ну идти нам некуда. Вроде мы тут все осмотрели. Ну, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. О! Вот это уже повеселее. Вот, вот, вот. Ребенок пошел в раз в нос, По полный Как он до туда... Как, как, как он до потолка достал? Давайте так. <соргут> Солнышко! Деревишки! Так. То есть, э, у них уже там дочь более-менее такая взрослая. Ну как, ну, детёнок, конечно, но... Уже бегает, рисует... Хулиганит по полной программе. Батя на нее прикрикивает. Разбитое сердце. Так, давай. Опа. Здрасте. Фломастеры полетели. Так. Ничего отсюда так до сих пор взять нельзя. Карандаши, солнышко, тут куколка была, но что-то как-то я ее не вижу, не нашла больше ничего. Солнышко там, вот мама с, дочи, с дочерью, я так понимаю, да, и папа, мама, типа, нет. Окей, погнали дальше, тут же ничего нельзя взять, точно. И снова все нормально, да? А можно было еще я эту херню открыть? Твою ж мать. А ч я такая невнимательная была? Ну-ка. Ну да, тут уже не пропустит, Не выпустят уже. Все. Момент <г verschied noise> просран ушел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, -воу, -воу, -воу, -воу, -воу. А! Приветики! Атю! Хорош! Бодрит! Так, ну что? Ну что? Ух! Очень хорошо сделано. Качественно мне, мне понравилось. Я взбодрилась. Прям хорошо. Хорошо, хочу еще. Давайте еще. Так. Опять дети. Ну как, дети, куклы. Куклы. Детские вот эти вот. И больше всего боюсь на вот этих вот мирских кукол. Фу -фу -фу -фу -фу. А -а -а. Прям мурашки по всему телу. Так, что-нибудь я тут могу взять, найти. Здрасте! Как это вы тут а, образовались вдруг внезапно? Вы видели, ее тут не было, а потом она такая хоп и появилась. Так ведь было? И тебя вроде тут тоже не было. И картина вроде-то не-то... Не или была? Здрасте. Ой-ой-ой. Они появляются. Серьезно? Так. <связывая> Я же говорю, ее не было. Так. Там что-то есть. Так, ладно, подходим. Опачки! Начала дичь происходить! Пошло-поехало! Воу-воу-воу-воу! Воу! Эй! Весело, задорно. Хорош, хорош. Ой, я... Плечи все на на на напряглись. все. А что домик-то этот горит-то? А ты что скрипишь? Что? Ух, Хорошо. Взбодрила. Так, но ну мы все больше ничего сделать не можем. Да, вот у нас домик появился. Я не знаю, хорошо это или плохо. Что вот это вот вообще такое? В шкафах, по-моему, ничего нету. Я в темноте нащупала дверцу шкафа и начала ее открывать, дергать. Попытка. Попытка привести себя в сознание, в порядок. А чё, а куда? Стоп. Стоп, подождите, а куда и, А куда. Куда мне идти? Так. Не понимаю. Блять. ха ха ха Ира себе носится. Ту -ту -ту -ту. Так, спокойно. Так, к этому я уже начинаю привыкать. Пойдем прямо. <решит> <решит> Добегалось, чудовище. Туда? Куда дальше? А, это обратно. Ага. Значит так, проходим прямо. <звы> <звы> <звы> <звы> что, что это? Что такое? Так, там есть проход, а если мы прямо пройдем? Ух ты! Тоже, смотрите, какой-то проход есть. Понятно. Зацикленность. Та-да, та-да, та-да. Вообще, здесь... молодцы, конечно. Хорошо, тогда туда. Так, Это окно закрылось. Это детская комната, да? Фух. О, дверка. Закрытая дверка. Ладно. Воу! Ху -ху -ху! Он на рогах? Рогатый ребенок? Так, это кукла там, да? Или дочь? Кукла! Бежать? Бежать? Что? Что происходит? Я держусь! Не знаю за что, но я за что-то держусь! И все еще держусь! Понятия не имею, за что. За дверь. А -а -а -а -а! Так, где я вообще нахожусь? Ты насмотрелся на этот домик, тебя унесло, что ли? Он чем-то смазан? Галлюци... галлюци... какими-нибудь веществами. Господи. Что ты вот... Что ты... Куда там? Так, а у меня два выхода или один? Два. Тут, тут кто-то шепчет на меня. Так, кто на меня шепчет? Кто шепчет? Подойди поближе, пошепчи погромче. Я не вижу. Если шепчет, значит, наверное, может что-то взять, да? Я понять не могу, где шепчет? Вот тут? Вот? Не, я ничего тут сделать не могу. Все, сидите там, не хотите со мной общаться по нормальному, сидите там. А я пошел, да. Господи, да что опять? Вот. Прошлой ночью I мне приснился прекрасный сон. Не приснилось, me, что ко мне пришел он, обнял me, меня и любил, me, как прежде. Но каждый know, из нас знает, что все это время, I пока мне шли все эти глупые сны, на самом you. деле он жаждал тебя. Really ну, то есть муж изменял еще бонусом ко всему, к своей алкашности, к тому, что он продолбливал днюхи и так далее. Ну, своего ребенка он еще и изменял. Вот к чему был рогатый ребенок. Так, у нас есть два варианта: либо туда, где все разрисовано и полная отрэш садомия, да, либо куда-то туда. Ну... О, приветики, рисуем? Что рисуем? Ой, как все плохо. Ёб твою мать! Закрой! Сука, страшно? Вот сейчас было страшно? Ну тут ничего вроде бы нету, ёб твою мать. Как дверь открыть, твою мать? Ёперный карась, ёперный карась. Что там на меня зарычало? Что происходит? Закрыто. До свидания. Что это за музыка? Что происходит? А мне стрелки указывают туда, туда, туда. А я не могу туда, туда, туда. Ага. Так новые стрелочки вижу. Закрыто. А что это закрыто? Как обычно, все проверяем. Дальше по будем выбирать, видимо, походу. О, приближать можно. Правильно, это нужно заметить где-нибудь под конец игры. О том, что есть еще как... Что такое? Звуки какие-то странные. Так вперед направо. Так это детская, а это закрытая. Ну пойдемте в детскую. Ой. Так, ну типа тут о, -о, -о, -о какая прелесть. Блин, чую я тут, сейчас вот меня не просто так заперли, сейчас что-то будет, что-то очень веселое, задорное. Что такое? Что за звуки? Музыка еще такая. Это доча, типа, и какой-то чувак. Это капля крови или что это? Или боксерские груши на дереве? Что это? Так. Мы эту штуку покрутили. Что? Что это вообще такое? Что я только что покрутила? Ничего не понимаю. О! Ключик. Может, там с другой стороны нужно как-то ключик вставить? Нет, вроде бы. Ладно, сейчас еще посмотрим, просто пошатаемся, я так понимаю. Или ключик вот сюда вот надо ставить. Ага, вот сюда. Давайте сначала просто посмотрим, что есть. Ч ⁇ дают? Так, ладно. Вроде бы все. Точно все. Ну, вроде да. Погнали. Я не могу особо двигать камерой. Так... Вьюла по стене, что-то новенькое в этих играх. То ли еще будет. Башкой бьется. Кроватка уже вон железная такая, отвратительная стала. Типа мама, папа, я. Батя отъехал, мама отъехал. Батя совсем отъехал. Тише, детка, ночь холодна. Опа. Звезды газ, на твою скорость. Все здесь что-то, блядь. Мама желала хорошего сна. Но теперь и она ушла. Ч ⁇ мать умерла? Не поняла, мать умерла, что ли? Глазки песили. Опа. Это была особая кисть. Like brush, Похоже на конский волос, но другая. В тот момент я сомневался, really сработает ли. Ах, чёрт. Я уже полдела сделан, да и вряд ли я смогу просто взять и вернуть было обо всем позабыв. Так, ну мы забрали локон, получается. А, что там опять? Я слышу по музыке, такой, ух, ух, ух. Что-то бухает, ахает, охает. Так. Еще раз исследуем. Ну, вроде бы все, больше ничего нигде не прибавилось. Раз ничего нигде не прибавилось, мы можем выходить. Верно. Уеб твою мать, здрасте, опа! Ай-яй-яй-яй, хорош, хорош, хорош, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А, нормально так. Открываешь двери а там, глаз? Осуждающий глаз. Так, спокойно, выходим, сколько-то времени еще осталось. Нормально. Еще поиграем сейчас. О-о-о-о! Ну, я чувствую, мы в жопе. Что тут? Уходи. Ладно. Хорошо. Меня прогоняет. Выпустите. Твою ж налево. Твою ж налево. Направо, посередине. Ну, нам осталось совсем чуть-чуть доделать, я так понимаю, да? Крысы. Ну, по крайней мере, у нас шкаф появился обратно. А у нас он был? Я, по-моему, приходил, то в какой-то момент было просто тупо. Все везде завалено какой-то хернёй. Сейчас ничего особого. Бутылок, кстати, нигде нету. Есть краски у куклы. А бутылок нету, кстати. А тут что? Я ненавижу, даже сейчас потерям и безнадежные. Ты всегда был одинок, всегда будешь надежда фатальной ошибкой закончу ее. уже что-то новенькое вот совсем по-другому тебя звучит да что-то что-то изменилось что-то изменилось ну-ка что это ага хер там плавал все плохо а -ха -ха -ха -ха. все до сих пор плохо там локон. Все все до сих пор плохо, блин. Меня даже надпись гонит. Как, как, как с этим смириться, как с этим жить? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Будем по одной фигульке находить за раз. Да? да. Я думаю, так будет лучше всего. Ну, блин, куча вот этих записок мы нашли, конечно. Подождите, а где наша там, где... Они у нас на голове. Мы же про парикмахера думали, где, я. А? Тут не все записки. Где записка с головой? С нашей. Где они у нас на голове? А, вот она. Все, да. Ну ладно. Давайте тогда на... Зато у нас начник, детки, появился. Ну-ка. Ну да, такой себе. Вот фотография со солнышком. Милота. Все, спасибо большое за то, что были со мной. Давайте вот так вот ночник поставим. Спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все ссылки будут в описании под видео, если вдруг что-то понравится. И всем спасибо, всем пока.